Добрый день, уважаемые трейдеры компании Amarkes, на связи Роман Корнев и очень символично, что сегодня я в идентике Amarkes, потому что получил подарок от компании замечательную кепочку, здесь вот значок на футболке трейдинг из Майкардио действительно 16 лет назад когда я начал заниматься трейдингом с тех пор каждый день трейдинг это мое кардио мне очень нравится торговать а также заниматься обучением каждый понедельник я делаю выпуски на прибыльные сигналы на текущую неделю обязательно подписывайтесь на мой канал, ссылочка в описании кстати давайте посмотрим что еще Маркис прислал вот такую вот коробочку замечательную, здесь есть классный блокнот вот такой вот с ручкой ну а также зонтик на случай финансового шторма. Ну а что вас не штормило, обязательно пользуйтесь моими сигналами на прибыльные сделки. Также вступайте в клуб прибыльных трейдеров. Для этого достаточно нажать кнопку подписаться и поставить лайк и колокольчик этому каналу. Итак, поехали. Итак, не все, наверное, пережили бурю от нон-фарма в пятницу, когда все ожидали роста доллара, он вдруг откорректировался и вырос евро-доллар. Ну, мне-то повезло, у меня есть зонтика, маркетинг меня защищает от таких штормов. А вас я предупреждаю, ставьте стопы, иначе вас тоже будет выносить. Итак, у меня здесь три сигнала, если цена все-таки откорректируется, пойдет дальше вниз, то в районе поддержки, в районе цена 0.9777 можно будет покупать, зарабатывать на росте. Если цена продолжит еще движение вверх, он пока вот входит в такой канале то в районе цены 1.0056 можно будет продавать зарабатывать на падение и также есть вот такая восходящая наклонная линия сопротивления от нее можно будет тоже продавать и зарабатывать на падение в районе цены 1.0150. британский фунт похожая ситуация сейчас вот он пошел вверх и здесь у него на пути встречается значит линия сопротивления это уже зеркальная линия сопротивления 1.1421 если пройдет дальше то в районе цены 1.1500 также может продавать зарабатывать нападения от линии сопротивления на кулонной. если же пойдет вниз дальше а я думаю что доллар все равно рано или поздно начнет укрепляться то в районе цены 1.11.74. Здесь вот э, линия поддержки. Отсюда можно будет покупать и зарабатывать на росте. Доллар канадец пробил и остановился около линии поддержки. И теперь я ожидаю, если он пойдет дальше вниз. То при возврате к этой линии сформируется зеркальная линия сопротивления. В районе цены 1.34.98. И отсюда можно будет продавать, зарабатывать на падении Если же цена резко пойдет все-таки вверх. То здесь вот у линии сопротивления наклонная. Отсюда мы продаем и зарабатываем на падении тоже. В районе цены 1.30. 7, Швейцарский франк японская иене колеблется вот в таком широком диапазоне. И если пойдет вниз, то здесь вот есть широкая зона, такая поддержки. Она состоит из двух линий. На h 4 видно. Здесь вот две линии. они И это, и это имеет место быть. Поэтому это немножко ослабляет сигнал в том плане, что ложные пробои могут быть. Но просто уменьшайте объем и все будет нормально. Если цена пойдет вверх, то здесь в районе цены 149 930 можно будет продавать, зарабатывать на падении. Кстати, этот сигнал очень хорош с точки зрения долгосрочного входа. Вот мы видим, что здесь такие вот хорошие максимумы были, на которых строится эта линия сопротивления. Отсюда можно будет входить, например, моим роботам в долгосрочку на позицию в режиме SEL. Кому интересен мой робот, переходите по ссылочке на мой канал и смотрите ролики с его тестированием австралийский доллар также сейчас подлетел вверх но если пойдет все-таки вниз то здесь в районе цены 0.6294 может быть покупать зарабатывать на росте анализ по нефти по золоту и по другим инструментам смотрите полный обзор у меня на канале ссылка в описании ну, а сейчас давайте посмотрим экономические события все же не только на техническом анализе зарабатывать но немножко на фундаментальном эта неделя не очень богата на хорошие события однако вот начиная с четверга есть прям несколько новостей индексы потребительских цен это информация по инфляции Поэтому она традиционно увеличивает волатильность. И в пятницу будет ВВП по Британии. Также много новостей. Тут за месяц, за год, за квартал направленного код движения не будет. Но волатильность будет обеспечена. Поэтому присмотритесь к этим новостям. Ну и в вот 10 часов, вот индекс перебильских цен по Европе добавит огня в топку этой волатильности. Ну что, еще раз хотелось бы поблагодарить компанию E-Market за прикольные подарки. Ну а вы обязательно пользуйтесь бонусом 100% к вашему депозиту. Желаю вам хорошей торговой недели, увеличивать свой flow, Торгуйте с удовольствием. Всем пока.